Ситуация в стране меняется очень стремительно. Новые штрафы, распоряжения, указы – все это сейчас принимается почти каждый день. В одном из видео я рассказывал об изменениях в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и свое мнение относительно применения новых норм. Сегодня у всех на слуху часть 2 статьи 6.3 Кодекса со штрафами от 15 до 40 тысяч рублей. При этом формулировки статьи очень расплывчатые. Это дает возможность сотрудникам полиции оформлять граждан, не особо заботясь о правом содержании нормы. К сожалению, суды не всегда встают на сторону права и привлекают граждан к административной ответственности по статье 6.3 в отсутствие надлежащих оснований. Какими законами регламентирована самоизоляция? Что можно и что запрещено при этом? В каких случаях можно находиться вне дома? В каких случаях можно передвигаться на личном автомобиле? Можно ли перевозить пассажиров? Какие документы необходимы для водителя при предоставлении услуг такси? Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав Манацков. Я адвокат и заведующий филиалом ДИКИ Ростовской областной коллегии адвокатов. И в этом видео я отвечу на вопросы, связанные с введением так называемого режима самоизоляции. Какими законами регламентирована самоизоляция? Действия властей при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний регламентированы федеральными законами о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и второй закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Первым из указанных законов определены соответствующие полномочия главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Постановлением указанного должностного лица от 18 марта 2020 года главам регионов Российской Федерации поручено принять меры по ведению режима повышенной готовности, а также в течение 14 дней обеспечить изоляцию для всех лиц, пребывающих на территории Российской Федерации. Также постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года номер 9 о дополнительных мерах по недопущению распространения covid 2019 постановление вступило в силу 10 апреля 2020 года. Главам регионов Российской Федерации в числе других мероприятий поручено обеспечить готовность обсерваторов, контроль соблюдения режима изоляции граждан, пребывающих на территории Российской Федерации. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, как-то маски, распираторы, персонала мест с массовым пребыванием людей. Введение ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции. Режим повышенной готовности был введен во всех субъектах Российской Федерации. В Ростовской области распоряжением губернатора от 16 марта 2020 года номер 43 режим «Повышенная готовность» был установлен с 0 часов 17 марта 2020 года до особого распоряжения. Этим же распоряжением на территории области были запрещены массовые мероприятия и регламентированы действия граждан, пребывающих из-за рубежа. Согласно Федеральному закону номер 68 ФЗ. О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Режим повышенной готовности вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Законом установлены и полномочия государственных и муниципальных органов власти при проведении соответствующих мероприятий в различных режимах. Постановление правительства Российской Федерации номер 417 утверждены правила. Поведение, обязательное для исполнения гражданами и организациями при режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно указанным правилам, уполномоченные органы вправе вводить соответствующие ограничения, в том числе при угрозе чрезвычайной ситуации. Таковы федеральные нормы. В свете же угрозы массового распространения коронавирусной инфекции среди населения страны, ссылки некоторых авторов на нарушение конституционных прав о свободе передвижения выглядят несколько надуманными, так же как и претензии к сотрудникам правоохранительных органов. Рядовые сотрудники в меру своих способностей исполняют возложенные на них обязанности. Требовать же от инспектора ГИБДД или патрульного ППС буквального знания всех нормативных актов по меньшей мере глупо. В своих видео я пытаюсь разъяснить имеющиеся правовые нормы донести возможности на законных основаниях избежать ответственности за несоблюдение установленных ограничений. Поэтому, возможно, обвинение бессмысленности моих доводов не совсем корректны. Если же нужна информация о том, как вынести мозг инспектору ДПС или патрульному, обращайтесь к другим автором. При этом помните, что сотрудники полиции тоже люди. В силу различных обстоятельств они могут быть далеко не так лояльны, как в указанных видео. Тем более, итогом всех этих многочисленных препирательств было выполнение законных требований сотрудников полиции. Если же вы располагаете массой свободного времени, вас не пугает перспектива более плотного общения с сотрудниками правоохранительных органов – вперед! Становитесь в ряд последователей таких авторов. Кстати, в таком случае рекомендую заблаговременно озаботиться поисками адвоката, скорее всего, по, на определенном этапе она вам понадобится. Маловероятно, что действенную помощь вам сможет оказать указанный автор или информация в его роликах. Вернемся же к существующим ограничениям в условиях режима повышенной готовности. Как было сказано ранее, в Ростовской области соответствующие ограничения первоначально были установлены распоряжением губернатора номер 42 16 марта 2020 года. В последующем новыми распоряжениями губернатора области перечень ограничений расширялся, старые распоряжения утрачивали свою силу. Это распоряжение номер 60, 61, 67, 72 и 74 2000 года. В настоящее время на территории Ростовской области действует распоряжение губернатора. Номер 43 от 16 марта 2020 года в части установления режима повышенной готовности и постановление правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года номер 272 о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. С полным текстом указанных нормативных актов можно ознакомиться по ссылке в описании к видео. Основные же ограничения, срок действия которых установлен до особого распоряжения, приведу далее. При этом необходимо отметить, что содержание постановления правительства Ростовской области номер 272 в целом дублирует содержание утратившего силу распоряжения губернатора Ростовской области номер 60 в редакции распоряжения номер 67 от 1 апреля 2020 года. Поэтому остановлюсь лишь на установленных ограничений для граждан, текст распоряжения губернатора анализировался в предыдущем видео. Итак, в соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года номер 272 на территории области приостановлено проведение развлекательных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг в местах массового посещения граждан, работа всех типов предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов. Работа розничной торговли, за исключением аптек, розничных рынков и магазинов, реализующих продовольственные товары или непродовольственные товары первой необходимости. Пунктов предоставления услуг связи и продажи оконечного оборудования. Работа салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, бани и подобного. Работа букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок. Работа юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просрочной задолженности. Оказание гостиничных услуг, оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи. Работа библиотек, предоставление государственных услуг и личный прием граждан в помещениях органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления, в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. В соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года номер 272 на территории области запрещена плановая госпитализация пациентов, за исключением госпитализации пациентов для курсовой или программной терапии по всем профилям заболеваний, посещение пациентами в плановом порядке медицинских организаций, за исключением пациентов, отсрочка оказания медицинской помощи, которая может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострение хронических заболеваний, посещение лесов гражданами, охота и нахождение граждан в охотничьих угодьях, курение кальянов в общественных местах. В соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года, номер 272, граждане обязаны не покидать место проживания или пребывания, за исключением случаев обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровья. Ухода за близкими родственниками в возрасте старше 65 лет или имеющими хронические заболевания, а также недееспособными, находящимися на иждивении, в том числе доставки указанным лицам продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, в том числе к ближайшему розничному рынку. Следование к месту и от места осуществления деятельности, в том числе работы, которая не приостановлена. В таком случае гражданин обязан иметь соответствующую справку. Выгула домашних животных на расстоянии не превышающем 100 метров от места проживания. Вынос отходов до ближайшего места накопления отходов. Обобщая сказанное, считаю необходимым отметить следующее. Сейчас во всех городах на улицах много сотрудников полиции и разгвардии. Они останавливают граждан и интересуются причиной выхода из дома. На дорогах экипажи ДПС останавливают водителей. Значит ли это, что любому, кто без причины будет находиться на улице, грозит административная ответственность? В большинстве случаев нет. Сегодня основная цель работы правоохранителей с гражданами профилактическая. Их цель разъяснять людям необходимость оставаться дома и не выезжать на личном автомобиле без надобности. При этом не исключена и обратная ситуация. И средства массовой информации сообщают, что протоколы по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях оформляются. Суды назначают гражданам штраф в установленных законом размерах. Так, в Краснодарском крае за неделю в суд направлено более 1300 дел об административных правонарушениях подобного характера. Суды рассмотрели более 900 дел, из них 831 человек были привлечены к административной ответственности. Поэтому, если вы не хотите лишний раз рисковать здоровьем, а также тратить время на беседу с сотрудником полиции или разбирательства в суде, лучше по возможности оставаться дома. Если же нужно выйти из дома, необходимо помнить о существующих нормах и заранее подготовить необходимые документы. Выходя из дома, необходимо захватить паспорт. Предваряя возможные возражения особо подкованных зрителей, хочу отметить, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года No 828 паспорт гражданина является основным документом, удостоверяющим личность. С учетом введенных ограничительных мер, именно паспорт позволяет установить вашу личность и подтвердить законность передвижения. Паспорт нужно иметь в подлиннике, в определенных случаях копии может быть недостаточно для сотрудника полиции. В этом случае вас доставят в отдел полиции для установления личности, остальные документы достаточно иметь в копиях или хотя бы их изображение в телефоне. Если вы проживаете не по месту регистрации, при себе необходимо иметь договор найма жилого помещения. В случае, если регистрация по месту жительства в другом населенном пункте, желательно при себе иметь справку с места работы. Норма закона о праве не регистрироваться по месту жительства пока не отменена, а ответственность за тунеядство не установлена. Но я не исключаю, что мы можем вернуться к этим нормам. На сегодня в любом случае указанные документы избавят от лишних вопросов. Правительством Ростовской области установлено, что дошкольные учреждения с 12 апреля начнут работать в штатном режиме. В таком случае для подтверждения цели своих передвижений придется иметь при себе договор с детским садом и свидетельство о рождении ребенка. Нет ограничений на посещение личного загородного участка, а также выполнение там любых работ. В подтверждении законности перемещения необходимо будет предъявить соответствующие документы на право собственности. Нет запрета на деятельность автосервисов, шиномонтажа и автомоек. При этом граждане должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров между друг другом. Применять средства индивидуальной защиты, как то маски и перчатки. Пока нет запрета на перемещение в пределах области и за ее пределы. По требованию сотрудника полиции нужно будет подтвердить законность перемещения. Это могут быть копии документов о проживании близкого родственника старше 65 лет за пределами вашего населенного пункта, а также документы, подтверждающие близкое родство. Такими документами могут быть паспорт родственника с регистрацией по месту жительства, свидетельство о рождении. Такие же документы желательно иметь при себе при следовании к родителям или близким родственникам в пределах населенного пункта. Следование в отделении банка разрешено Деятельность кредитных организаций не приостановлена. Аналогичная ситуация с аптеками, рынками и магазинами. Единственное условие – они должны быть ближайшими к месту жительства. При этом, имея на руках копию медицинской карты, можно сослаться, что в ближайшей аптеке нет нужного лекарства или цена завышена. В магазине нет необходимого вида макарон или осетрина не первой свежести. Конечно, я утрирую, но мысль, я думаю, вам понятна. Запрета на передвижение на личном транспорте нет. При этом нужно осознавать, что инспектор ГИБДД имеет право остановить вас и потребовать подтвердить законность передвижения. Не думаю, что имеет смысл спорить с ним. Гораздо проще назвать одну из разрешенных причин передвижения и поехать дальше. Например, еду в ближайший гипермаркет к близкому родственнику старше 65 лет и подобное. Аналогичные доводы можно назвать сотруднику полиции, если в машине есть пассажиры. Сложнее, если в машине ребенок. Но в этом случае, почему не сказать, что везу ребенка бабушки. Не с кем оставить, но вызывают на работу. Оказание транспортных услуг никто не запрещал. Такси во всех городах работают в прежнем режиме. Однако такая деятельность разрешена лишь при наличии лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Либо если гражданин работает на арендованном автомобиле такси. Имеются соответствующие наклейки и шашечки сверху. Регистрации в интернет-приложении недостаточно. В свете же сказанного могу дать один совет. Прежде чем качать права, что, конечно, тоже не возбраняется при соответствующей ситуации, попытайтесь все же решить вопрос мирным путем. Повторюсь, но сотрудники полиции тоже люди. У них есть родители, дети и другие близкие родственники. Как на сотрудников, так и на их близких тоже распространяются введенные ограничения. Поэтому если вас остановил сотрудник полиции, спокойно объясните ему свое пребывание вне дома. Сошлитесь на названные разрешенные причины, заблаговременно озаботьтесь необходимыми копиями документов и предъявите их сотруднику при требовании. Не думаю, что в таком случае пойдет речь о привлечении вас к ответственности. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. В следующем видео планирую рассказать о правилах поведения сотрудникам полиции, процедуре привлечения к административной ответственности и соответствующих правах граждан. Подписывайтесь на мой канал, а я отвечу на ваши вопросы.